Пентагон подтвердил, что у восточного побережья США были засечены две российские атомные подводные лодки Основа морских стратегических ядерных сил России сегодня – подводные лодки третьего поколения, проектов 667 «Дельфин» и «Кальмар». Шесть «Дельфинов» несут службу на Северном флоте и четыре «Кальмара» на Тихоокеанском. Между тем, на флот уже начали поступать ракеты-носцы четвертого поколения. Так, в январе 2013-го в боевой состав пошла стратегическая атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий». Тогда же на вооружение приняли субмарину «Александр Невский». В нынешнем году – «Владимир Мономах». Подводные лодки этого класса США считают своей главной угрозой. Дело в том, что они практически бесшумны. Под водой система радиолокации не работает. Борей обнаруживает врага на расстоянии в 320 километров. Заметим, что радиус обнаружения у американских подлодок Агая и Вирджиния всего 230 километров. При этом только один Владимир Мономах несет 16 ядерных ракет и в будущем построит 10 субмарин такого класса. На данный момент состав подводного флота России таков. Дизель-электрические подводные лодки. Небольшие и относительно недорогие. Предназначены для борьбы с субмаринами и кораблями противника. Это класс «Палтус». Таких кораблей 17 и одна лодка класса «Лада». Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, вооружены баллистическими ракетами, предназначены для нанесения ракетных ударов по важным военно-промышленным объектам. Здесь три подлодки класса «Кальмар», одна «Акула», Александр Невский и Юрий Долгорукий, класс «Борей». Отдельно отметим новейшую подлодку класса «Ясень». Также высокий уровень бесшумности, при этом может видеть даже в толще многометровой арктической смеси из снега и льда. Ясень иностранцы уже крестили монстром из глубин. И атомные подводные лодки с торпедным и ракетным вооружением. Назначение этих субмарин – уничтожение кораблей путем торпедирования, а также нанесение ракетных ударов по авианосным группировкам и линиям береговой охраны. В составе 8 подлодок класса «Антей», 4 корабля класса «Щука» и 11 «Щука-Б», 2 бракоды и 2 «Кондора». Сегодня стратегический АПЛ базируется только на двух океанских флотах Северном и Тихоокеанском. Остальные несут дежурство по всей прибрежной акватории страны. По заявлению российского министра обороны Шойгу, к 2020-му еще 24 подлодки вступят в боевой состав флота. В ближайшие 15-20 лет основу подводных сил военно-морского флота России составят субмарины четвертого поколения, классов «Борей», «Ясень» и «Лада». Разработки двух ведущих российских конструкторских бюро «Рубин» и «Малахит». После 2030 года речь может идти о создании подводных лодок пятого поколения и соответствующего к ним оружия на основе баллистических ракет типа «Булава» и крылатых типа «Калибр». В долгосрочной перспективе, то есть до 50 -го года, предусматривается переход на строительство модульных, многоцелевых платформ для подводных лодок и надводных кораблей. Добавлю, что всего российские ВКС получили в уходящем году более 240 современных самолетов и вертолетов. Новая техника поступает во все рода войск. К примеру, в сухопутных обкатывают более тысячи новых танков. А военно-морской флот осваивает 8 только что построенных кораблей, 2 подводные лодки. Что касается ракетных войск стратегического назначения, в 2015-м на боевое дежурство заступили еще шесть полков, оснащенных комплексами «Ярс». Армия получает и новые баллистические ракеты. Высокую боеготовность военные регулярно подтверждают на учениях. Как накануне с полигона «Капустин-Яр» в Астраханской области была запущена ракета «Тополь». Учебная боевая часть успешно поразила условную цель на полигоне в Казахстане.